Другой. Однажды, после яркого огня, я упаду со своего коня, во тьму кромешную и рядом со мной окажется весь ужас ада. Земля набьется в онемелый рот, Лишь поутру спасение придет и на траве оранжевой от смерти, где в диких плясках веселились черти, запечатлится облик золотой, таинственный и чистый и святой. Не проронив ни вздоха и ни слова, моя душа поселится в другого.